приветствую вас дорогие друзья меня зовут Алла Вишневецкая и это обзор общих астрологических тенденций для знака стрелец на июнь 2021 года в первую очередь хочу обратить ваше внимание на то что в этом месяце будет идти сильный акцент на ваш седьмой сектор это сектор людей, с которыми мы интенсивно взаимодействуем. И в процессе взаимодействия мы даже начинаем понимать больше самих себя. Ведь седьмой дом находится напротив первого дома, дома личности. Поэтому по такому влиянию могут быть как важные дела, связанные с темой сотрудничества, так и могут быть противостояния в виде конкуренции либо в виде ситуации, когда нужно научиться доносить свою точку зрения, отстаивать ее, уметь выслушать других, но при этом сохранять свою позицию. По 22 июня Меркурий будет ретроградным в вашем седьмом доме. И это как раз-таки тот период, когда могут меняться ваши базовые установки в плане общения с людьми, в плане взаимодействия с теми, кто находится рядом с вами. Это тот период времени, когда нужно как раз-таки учиться озвучивать свою позицию, учиться воспринимать информацию, которую вы слышите, и в целом... Седьмой Дом так или иначе будет подталкивать вас к тому, чтобы либо обращаться за помощью к другим людям, либо пользоваться услугами каких-то специалистов. То есть не обойтись без контактов. И именно в процессе взаимодействия с людьми вы сможете более эффективно достигать свои личные цели но по сути, так как Меркурий ретроградный, то в этот период вы можете только нащупывать почву, а какие-то основные события, скорее всего, будут происходить уже либо в конце месяца, либо даже в июле. Еще один важный процесс в вашей жизни будет запущен по коридору затмений. Он будет открыт на вашей оси 1 седьмой дом, и это значит, что тема взаимодействие с людьми для кого-то это тема отношений для кого-то это тема конкуренции бизнес противостояния для кого-то это тема сотрудничества но так или иначе какая-то яркая история может проиграться именно по этим затмениям особенно по затмению которое произойдет 10 июня по сути, оно будет отображать какую-то важную часть вашей Личности. Поэтому если вы видите, что в этот период по отношению к вам кто-то поступает либо очень хорошо, либо наоборот очень плохо, то понимайте, что на самом деле этот человек демонстрирует вам какие-то моменты, которые вам нужно исправить вас самих, то, на что вам нужно обратить внимание. В целом это очень интересное затмение, так как оно будет иметь отдаленные последствия. Если обычно затмение влияет около двух месяцев после того, как оно пройдет, то данное затмение может влиять вплоть до конца 2021 года. Так что обращайте внимание на тенденции, которые будут возникать в этом месяце, особенно на то, что только зарождается, то, что только начинается. Скорее всего, вы будете над этим работать в ближайшее время. И это может затянуться даже и до конца года. 1 -го числа Солнце будет соединение с восходящим узлом в вашем седьмом секторе. Это очень важный день в плане общения. Обращайте внимание на то, кто вам Будет встречаться в этот день, какие разговоры возникают, какие предложения, возможно, вы получаете. Это все стоит воспринимать всерьез, и не спешите отказываться, не спешите закрывать глаза на то, что происходит, так как по данному соединению могут быть даже какие-то ситуации, которые предшествуют непосредственно затмению. Со 2 по 27 число Венера будет находиться в знаке Рак в вашем восьмом доме. Это говорит о том, что общий эмоциональный фон месяца может быть для вас несколько напряженным. Либо же это будет месяц, когда будут интенсивно происходить события, и вам нужно будет на них реагировать, вам нужно будет что-то менять внутри себя, Восьмой Дом связан с переменами, и часто перемены внешние сопровождаются изменениями, которые происходят внутри нас. И Венера в Восьмом Доме как раз таки отображает э, то, что человек становится более пластичным, э, и он э, имеет шанс изменить свои реакции в поведении, которые заставляют ему ощущать себя жертвой обстоятельств. Поэтому… Даже такое положение можно расценивать как достаточно положительное. 3 числа Солнце будет в трине к Сатурну и будет затронут Ваш третий и седьмой дом. На самом деле это аспект эффективных переговоров. Многих может смущать ретроградный Меркурий в этот период, но на самом деле помним, что по ретро-Меркурию часто... Мы обращаем внимание на те вопросы, которые давным-давно актуальны, но почему-то мы ранее их обделяли наше вниманием. Поэтому, если речь идет именно о таких ситуациях, то этот день идеально подходит для поиска решений. 5 числа будет сразу два напряженных аспекта. Это квадратура Меркурия и Нептуна, а также оппозиция Марса и Плутона. Поэтому... День этот мало подходит для решения важных задач. Лучше не планировать, в принципе, много дел вблизи этой даты. И в целом будет также еще и оппозиция на вашей финансовой оси. Поэтому важно контролировать свои расходы в этот день, избегать импульсивных решений в финансовом плане, а также... Обдумывать все предложения, даже если они вам покажутся поначалу очень заманчивыми. 10 числа будет солнечное затмение в 20 градусе знака Близнецы в вашем седьмом секторе партнерства и взаимодействия с людьми. Солнечное затмение это начало нового пути в жизни, и для некоторых представителей вашего знака это может быть начало, например, совместной жизни с кем-то. По седьмому дому часто проходит тема брака. Это может быть начало сотрудничества, начало консультационной деятельности, либо начало того периода, когда вы начнете заявлять о себе как о специалисте. Все-таки седьмой дом ⁇ это первый дом, который находится в верхней полусфере, поэтому старт карьеры часто проходит по подобным астрологическим событиям. К тому же, важно в целом обращать внимание на то, как складываются взаимоотношения с окружающими в этот период. Все может меняться, происходить непредсказуемо, но обязательно так, как должно быть. И важно учиться всему, что происходит в этом месяце. Считайте, что люди, которые вас окружают — это ваши учителя. И поэтому, на самом деле, этот месяц будет предоставлять прекрасные возможности для личного роста и развития. 11 числа Марс переходит в знак Лев по 29 июля. Все это время он будет находиться в вашем девятом секторе. Этот сектор один из самых высоких в гороскопе, и он отвечает за карьерный рост, развитие, за смелость заявить о себе, за смелость быть экспертом в своей нише. Поэтому у многих Стрельцов могут проснуться амбиции в этом месяце, и это нормально. А в целом Стрелец — это знак, который, в принципе, связан с экспертностью, поэтому вы можете просто ощущать этот транзит Марса как уверенность в себе, в том, что вы все делаете правильно, в том, что так и должно быть. И в целом это может дать вот такое ощущение, будто бы вы поймали свою волну. И нет никаких сомнений в том, что вы делаете. 13 числа Солнце будет делать квадратуру к Нептуну. Этот аспект может дать путаницу в делах. И даже какие-то попытки могут быть обмануть вас. Будьте аккуратны, будьте внимательны. Это не тот аспект, когда можно садиться за стол переговоров и безоговорочно доверять человеку, которого вы видите впервые. 14 числа Сатурн будет делать квадратуру Курану. Это аспект не новый, это самый главный аспект 2021 -го года. Впервые он сформировался в точный феврале этого года, это будет второй раз. И в третий раз эти планеты сойдутся для конфликта в декабре 2021 -го года. По сути, сам аспект представляет борьбу старого и нового, а также разрушение тех опор, фундамента, на котором мы длительный период времени что-то пытались построить. Но в первую очередь это аспект обновления и избавления от устаревших форм нашего поведения, обещаний, которые мы давали сами себе. В целом этот аспект затрагивает ваш третий дом общения — бумажных дел, а также шестой дом работы и обязанностей. Поэтому по данному аспекту может быть необходимость, например, освоить новый навык, обучиться чему-то для того, чтобы занимать на работе более комфортное положение. Для некоторых людей это может быть необходимость куда-то ездить, для того, чтобы какую-то свою обязанность перед кем-то закрыть. Например, вы будете ездить навещать кого-то из ваших родственников. В целом данный аспект может по-разному проиграться, но в любом случае это необходимость что-то менять и действовать. И обращайте внимание на то, какие события будут возникать в этот период и что именно подталкивает вас к активности. 20 числа Юпитер разворачивается в ретроградное движение в третьем градусе знака «Рыбы». В вашем четвертом секторе семьи и недвижимости. Это положительное событие июня. Особенно приятно то, что Юпитер будет влиять не только в тот день, когда он разворачивается, но и всю вторую половину июня. Это связано с тем, что Юпитер в этот период будет максимально медленным, он будет стационарным. Поэтому может быть... Счастливый случай, удача, связанная с темой недвижимости, с кем-то из членом вашей семьи. Это может быть, например, удачная сделка покупки-продажи жилья. Это может быть э, то, что вы получите радостную новость по поводу обучения вашего ребенка. Это может быть э, удачная поездка вместе с семьей в другую страну. Тоже по-разному может проиграться такое положение, но в любом случае это возможность э, ощутить расширение, попробовать что-то новое, зарядиться положительными эмоциями. Особенно вот, э, актуально для вашего знака э, это событие, так как Юпитер является управителем знака Стрелец, поэтому для многих действительно э, это будет время, когда нужно… Э, использовать те шансы, которые будут возникать. 21 числа Солнце переходит в ваш восьмой дом на месяц, и наступает очень хороший период для принятия финансовых решений. Самое главное, что ситуация прояснится. То, что очень долго казалось вам стрессовым, либо запутанным, в этот период времени будет приобретать очертания. И когда мы знаем, что-то наверняка, то часто перестаем этого бояться. Поэтому на самом деле в этот период важно стремиться к ясности в любых вопросах, которые заставляют вас нервничать. Но 21 числа будет также аспект между Венерой и Нептуном. В целом это то положение планет, которое может давать лень, расслабленное состояние. Либо у вас это могут быть также и излишние траты финансовые. Поэтому старайтесь любые решения финансовые принимать уже в конце июня месяца. 22 числа Меркурий разворачивается в прямое движение в вашем секторе партнерства и взаимодействия с людьми. И сразу же на следующий день будет оппозиция Венеры и Плутона. Поэтому данный разворот может дать обсуждение финансовой темы с партнером по браку, либо это может быть в целом активизация темы финансов в вашей жизни, и вам нужно будет обсуждать эту тему с кем-то. 24 числа будет полнолуние в знаке Козерог, в вашем секторе финансов, личных средств, и по данному полнолунию вы сможете... Принять важные решения по поводу покупки, продажи чего-то. Это полнолуние, которое может некоторых из вас подтолкнуть к тому, чтобы менять работу. Также это полнолуние заставляет пересмотреть свои расходы. В целом это какой-то вывод по финансам. Управителем этого полнолуния является Сатурн, и он в конце месяца как раз в аспекте Кхерон. Это может дать разнообразие ситуаций вам в плюс. Например, если вы хотите что-то продать, то будет несколько покупателей. Если вы будете искать работу, то будет несколько интересных предложений. 25 числа Нептун разворачивается в ретроградное движение в вашем четвертом секторе. Это также создает очень большой акцент на теме семьи и недвижимости. Это период, когда обостряется ваша интуиция, когда вы можете ощущать особую связь со своими родственниками, даже предками. У некоторых может быть ностальгия в этот период и желание посетить места, в которых вы жили раньше, либо в которых вы выросли. В любом случае обращайте внимание на свое состояние в этот период, а также будьте поаккуратнее возле водоемов. 26 числа Марс будет в благоприятном аспекте к лунным узлам, и это хороший день для начинаний, для того, чтобы э, старт давать жизнь, давать новым проектам, делам. Э, это аспект смелости и это аспект уверенности в том, что вы делаете.